к статическим изображениям. изображениям мотиваторы ну для кого-то может демотиваторы но ну, начнем вот с такого <с веселья и пилот тоже на автопилоте после водки для как раз у нас тут самолетная тема эти какой устремленный там в комментариях где нашел писали готовится полететь на алка вечеринку вот, Ой, вот обратите блин, внимание, это, если вы умеете лица читать, да, ну или морды, вот у кого какой этот самый хлебало, да, вот обратите внимание, как вот это вот дегенеративному этому существу с такой рожей, да, как можно, чтобы высшие силы поручили управлять великой страной, да? Ну, как вообще это не въезжает, что там, ну там он что-то тыкает, это самое, вообще, блин. Ой. Вот у меня вот к высшим силам вот эти вот вопросы. Почему вот это все со старта нашей цивилизации наверха поставили индейцев, да, конченных тварей, дегенеративных абсолютно, абсолютно? Почему такое прекрасное это самое испортили, испаскудили? Так... Суровый, суровый. У меня нет этого ничего, и мне оно нах не нужно. Какого хэ и мозги композируют эти жизнесосы? А там уже система такая уже Потому что ты сам ответил, жизнесосы, вот, если они с тебя не будут качать, ну, с тебя, со всех, да, с нас же, что же пытаются качать, они сдохнут. Это точно так же, как глисты, вот, они вводятся в организме, который больной. Ну, понимаете, поэтому их надо вы, вычистить. А ввиду там, понимаете, беда какая? У нас организм общий. Общий. Не только вот мы индивидуальности. Мир выглядит по-другому. Вот. мы только вот тела у нас вроде бы индивидуальные, а по сути мы единый организм. Ну вспомните вот это, параматма и прочие эти вещи, понимаете. В пространстве мы выглядим как единое целое все равно, понимаете. И вот нужно даже, ну всех глистов ты выведешь, но если у тебя соседи, друзья, знакомые вокруг, листы. Ну, вот сплошняком сплошные глисты, ну вот, сами конченые подонки, вот, ну, Трудно мир будет изменить, понимаете? Поэтому вот, ну, надо только совместно это, потихонечку выдавливать со всех листов. Кто не поддается, тех утилизируют специально, э, специальными операциями, да? Ну, хирургическими, понимаете? Кровавыми. Вот, но выводят глистов вместе с жопой. Как-то в жопы, да? Жопу отрежут. Вот. Ой, Помните да. это самое, да? Россия, родина слонов, ну, да? Ну, вот, пожалуйста, видите, он Николя, да? Кормит слона. Михаил Маенко по поводу ебна. Ему там подключали, чтобы не кого то пультировался потолок ангара. А, кстати, по поводу этого самого, да, вот этот же съебный сидит, этот самый, чтобы вы ж поняли, что мы показали вам вот этот ролик этого полета, вы видели, там птица ударилась в этот самый, что это не, не демонстрация была, как вот этого алканавта президента, да, посадили в макет самолета. Нет, это не муляж, это не макет, это не учебная, это реальная, да, ну, ну, это не симуляция, это реальный э, спуск, да, поэтому мы же не наебываем никого, мы показываем максимально, ну вот, из того, что можем найти в интернете, конечно. Вирусы в человеке, человек в космосе. Ну, такой Степ, конечно, это самое, да, что вот видите, вот... Человечество считают, как эти самые Ну эти ну, персонажи да. считают вирусами да. Ну вот. опять же, ничего нового не могут Придумать, что первые придумали Вот эту херовину, ретровирус, да, как он называется Или спутник, или, или спутник. И шоу, кто у кого украл, чтобы это самое Нарисовать вот эти вот э, Хренотню роботов этих О, Ну сначала микроботов. эти самые Сначала спутники, если возможно Сначала начали космос развивать, а потом, потом же, потом ж, Оно же микро... было запрещено Это же наука была там, Ну, вот ну это да. все И, это и электронный микроскоп же просто Позже совсем этот вральный Попробовал устрицу впервые в жизни Настоящий комфорт-фуд Отсылающий к детству Речушка колокша полдень На самый илистый берег пастух выгоняет корова Они заходят искупаться в воде Поднимая мутный песок Ты заходишь после них и захлебываешься этой водой Всего за 350 рублей Ой, понимаете, как хорошо передал вас, я вот это аж почувствовал, вот этот запах вот этой жаботни в какой-то такой, это у нас был возле школы, сток с шахты, и там вот это лягушки, вот эта тина, вот эта морская, вот эта трава, которая растет, вот это вонище, блин, и вот это жрут за большие бабки, это дерьмо, эти сопли, ой-ой-ой, ой, -ой, -ой. ой вот это когда в жаркий день, вот это, да, ой, как она воняет. И вот Перегной эти этот. западные ценности это называется, поймите, это не ценности, вот нам же все переврали. вот. Модности еще как-то можно называть, было какое-то слово пришло, ну это пару дней назад, ну хрен с ним. Но поймите, надо следить за базаром, да, не Сейчас ценности. это называется тренды. Ничего с запада никакого ценного не приходит, вот. Тренды, да, видите, вот это, тренда, да. Ну, Ругательное такое слово на самом деле. Классная это летняя фотка такая. Обалдеть, вот а? Цвета. Обалдеть, ну, обалдеть, можно лететь. даже сказать, наверное, поздневесенняя, потому что все сочное еще не повыгорало. Ну как красиво на велосипеде, по дороге, солнечно. Ну, с хорошим М -м. таким четвероногим другом. Ну, или М -м. вообще в компании с подобными себе. Ну это ж прелесть просто, да? Из-за аномально теплой погоды в Молдове зацвели подснежники и клубника. 19 января новость. Вот, пожалуйста, видите, вот эти самые, да все, продавливаем, продавливаем. Вот. Это ж не какой-то там Гондурас. Молдова, это ну, в принципе... поближе, вот... да. Отец 45 лет морю отдал, в детстве завидовал. как же человек мир-то повидал? А спорщик, ну как там в Японии? Ты в порту была? Такой же точно, только вместо нестой под розов написаны иероглифы. Вот это меня все время поражают, эти вот летчики, да, вот эти моряки так называемые, которые по, по всему миру, так сказать, шастают, а на самом деле кроме портов и припортовых кабаков ни хрена не видели. Нажираются в люлю, усыпаются, блин, а потом обратно, а, а хотя бы походить по этому самому, будут там ряд фоток. Действительно должен быть народный автомобиль Все, и пикап, и вот такой вот грузовичок И просто автомобиль для перемещения по городу По, по сельской местности Это прекрасно, все что надо 90% народа населения Что-то из магазина привезти Что-то на дачу там, сколотить этот самый, Доски, цемент Какую-то еще хренотне, хренотень Чтобы не в багажнике такси вести За бабки за большие Или в свой багажник машины своей, Ласточки своей уродов а вот для чего этот машина должна Копеечный быть? он должен быть. У всех, быть, всех вот, доставлять любой груз и высота его вот этого, э, как его назвать, да, чуть выше колена, понимаете? Не надо пупа рвать, если что-то тяжелое закидывать. Ну, не нужно, абсолютно. Опустил. Это не ебаный этот КамАЗ, на который кидать вот лопату с углем, надо поднимать выше своего роста, блин. Нахуя, оно нужно, блядь. Вот оно нужно для людей, да это ж по типу это, первых фордов этих вот этих, вот что были эти самые да. 30 вот, все, ну все в союзе было, всего прорва 66 года но блин, года к сожалению э, на, за штурвалом сидели вот эти конченые или биороботы, или как их назвать я не знаю, вот эти политбюро ебучее это проклятая, блин житья никогда не давали богатейший мир, люди с золота а жили как, сука, в говне все время вот это пикапчик, видите, ну прелесть просто. И обводы замечательные. Мне все нравится устраивать. Никакой вот эта хренотень, какая-то, как кирпич на колесах. Прекрасная автомобиль. И это все советские времен, вы понимаете? Какие нахрен этот жук? Нахрен он какой-то нужен там ФРГ или ГДР, он там производится, да? Вот, пожалуйста. Это по-моему 84 четвертого года модель, образец. Супер. А была бы возможность, было бы и в 64-м году, потому что эти первые проекты, вот вспоминаемый этот самый, да, это инвалидка это, это да, а знаю, мультик это этот, ой, мультик, а, фильм этот, парник. Напарник это, да? Нет, операция, ну, да, операция и вот это все это дело, понимаете, это все с 50-х, 60-х годов, все это было, но нельзя, ибо народ будет чувствовать себя, блин, вольно, свободно и может еще и послать. Генеральных этих самых, да, гемосеков ген, этих. Гемосеков, сыровый Луаз, ну да, Луцкий автомобильный завод У Запорожца, Запорожского автомобильного завода. Еще дешевле Взяли запора, еще натор, дешевле, понимаете? делали вот такой вот, вот женщина, знаете, какие картины вяжет. Прекрасно. Вяжут, какие вязаные цвета. картины. Вот вы вдумайтесь, вот насколько творчество это самое, насколько человек богат творчеством. Вот если его хоть немного перестать душить. Какие краски. Сотский не помню такой фотка. Я, фотки я редкие пытаюсь как все находятся. Вот кто-то скомбинировал, конечно, вот это присобачил это крещение, да, вот. Вот, опять же, да, вон тут все правильно в вот. А цитата, видите, у самого Владимира Семеновича да? загоняй, загоняй поколение в парную И крещение принять убеди Вот При, видите слова принять. В парной Не в прору топиться, блин В парную идите принимать очищение крещения Понимаете? И не за этот самый, да? Убеди Ну да, еще убеди там убеждения, непринуждение. Понимаете? Вот и, э, стихи и это так проходной стишок Владимира Семеновича да про баню это посвященный Ой, название ну в смысле имя фамилия не это самое это шведская принцесса, принцесса. принцесса вот, блин, ну, или помню. королева принцесса да вот. ну опять видите тюбитейка какая правильно южноукраинская да волосы а? эти какие может быть хотя вроде как и не парик но все равно золотистые локоны Прекрасная. Потому что все родом от нас, ничего, никакие не ни европейские, не азиатские, э, как бы их, чтобы не ругать, да, ну получеловеки, да, ничего придумать не могли. Синантроп. Все отсюда спижено. Вот это в Колорадо, по-моему, ну или где-то в Америке есть национальный парк, там можно вот волков потискать. Но они, к сожалению, в на этих со ошейниками на поводках их там все держат, но вроде все равно мирные эти тоже все хотят, там, по-моему, еще будет, я не помню. Какие все все-таки здоровые звери, Почасушки, да? ну да, и большие вот, действительно. Вас что-то беспокоит, не поверите, доктор, вы, ну, только я бы сказал, ветеринар, вы беспокоит. Ну, вот, и кто, кто человечество беспокоит? А вот эти вот ветеранары всевозможные, управители и прочие эти самые, которые вот, обязательно говно надо запихнуть. И даже продвинутые, самые продвинутые, э, вот, типа Алексея Васильевича, да, или Николая Викторовича вот, говорили. Ну, чтобы человечество эволюционировало, надо немножко пакости добавить. Да? Эволюция происходит активно когда? Когда война идет. Вот, и потом при этом не есть... пизженные. Вот, да. не, не Левашов не, не пижен был блин не э, э, эти самые да не трехлебов ну и прочие эти самые будды вот ну, не жили с народом да по-настоящему да чтобы выхватывать конкретно вот эволюция может идти когда как в нормальной, ну, школа, и ругательное слово, да, вот учеб, учебное какое-то заведение, где есть какой-то действительно знающий человек, который обучает на собственном примере, показывает, как нужно делать, хотя бы какие-то примеры, какие-то по жизни. Вот это вот реальная идет эволюция и реальное обучение, а не тогда, когда бомбы падают на голову. Какое нахуй обучение, когда руки-ноги разлетаются, блин, какое обучение? Ах, сейчас проходит экзамен, блин. Экзамен Еще тоже, лучше. блядь, не Экзамен этот самый, не отрывают руки, ноги и головы, блин. Да, вот это вот с прицепом тоже класс. Моделей, вариаций массы Тантоха нашел. И все сайт. это глубоко совдеповское время, да? Почему это не запустили? А потому что э, гамосеки были у руля, да? Это прекрасно. Почему вот так вот не сделать у нас? Почему? Аллея. Зачем эти Аймеконы и прочие Верхоянские? Зачем идет накачивание холодом, вот эту все хренотень? А там, блин, в тропике охреневают от жары. Во всяких там Испаниях в марте уже плюс 40. Зачем? Зачем? Если в Аймеконе сейчас минус 70, а в этом самом плюс 40. Зачем? Может сделать плюс 25, как мы говорим? Не, ну люди пошлют нахуй всех этих самых, да, управителей, этих всех экспериментаторов, и будут действительно э эволюционировать, mm. а не доказывать вот эту пидорскую вселенную 25, да, когда мы шам все сделали условия, только загнали их э, в определенное Закрытые ограниченное рамки, пространство, да. и они там все равно все повыздохали и с ума подходили. Ну, вот по поводу этой вспомнил же эволюции, да, добавления какого-то Гондураса. И в том же самое время есть пословица... Э Ложка дегтя, дегтя портит бочку меда. А как же, блядь, Народ понимает, а? а эти, которые, блин, пули дьявола, включая самого Трихлебова, да, сказки рассказывают это. Эволюция не происходит. Если в монастыре собрать не всех этих говна. самых, они будут просто учиться, раз это самое. Вот. Эволюция не Даже из него из этого выдавливали. Скандалов не будет, блин. Даже из, из него что-то даже выдавливали потом. Не будет происходить быстро, блин. Вот это что -то. Какого хера спешить, блин, если там... У богов вечность впереди и все такое прочее. Сам же же говорил. Полетели ко мне на крышу. Я боюсь. Не ссы, у меня там ПВО стоит. Вот. Ну, Ой, это так свежие эти самые, это, да. Это, это Кто пипец. там говорили, что Москва самый защищенный город в мире, да? Какие же они обсератроны, вот. да. Вот. Эти пидоры, которые были коммунятские, эти самые, до да, которых э, звездными войнами кино сделал Жора Лукас, да, а этот актер, блин, э, президент американский, Рейган, Рейган да, э, натянул, блин, на звездные войны, блин, долбодят. И сейчас то же самое. В Америке есть ядерная это сам. Залопа в Америке есть только, блин. И джинсы. И то сейчас джинсы эти уже производства, то ли Турция, то ли Индия. Уже теперь, наконец-то, у всех есть джинсы. Вот. А вот это, что в Генштаб, на Генштаб поставили ПО сверху, это, блин, может будет картинка, я не помню. Если дойдем. Все в прорубь. Это ж мы вот проходимся по современным, так сказать, новостям с этими стебами, чтобы натянуть на такой, блин, этот самый конкретный, вот этих всех бездоболов, этих тоже. У руководителей, блин, государств и ведомств. О, можно снова воровать. Очищеные. Приняли ресурсы. Да, да. Как это... она там, блин. Ин... Индульгенция. А -а -а. Все, блин, видите. Какая карикатура классная. Ну, вот это просто такой вариант. Это тоже Луас. Вот, понимаете, вот вот такое, вот такая по вот идее версия, четырех. Да? А, ну он да, до двухдверный, конечно, только, ну, по-моему, четырехместный. Ну, то есть так. Как, Не, как, ну, там, это... как обычно, можно зайти, да, это де... как в Ниве в этой девяносто девятка. сиденье туда де... забраться. Где